А, да? С, это типа, ты да да да да да да да okay. вот да okay. хорошо. я бы вообще вопрос такой маркетинг бизнеса за 30 секунд ну давайте так мы сделаем общее потому что это маркетинг это именно люди хотят знать что у нас как и что и потом уже простое то есть сложное покажу немножко да и простое простое в сложном сложное в простом okay? да, отлично будет. Ребята, <связывая> подскажите, есть какая-нибудь возможность камеру включить, чтобы на камере быть? Чтобы Владимир не один был. Я могу камеру выключить, если что, чтобы оно не отвлекало. Не-не, он наоборот не отвлекает, чтобы были. Ну Просто что видно, что окружение есть еще в аудиториях. <связывая> что... Так, Александр Кузьмин, это у нас тоже капитан, да? Да. Приветствую тебя, капитан. <свят> Классно. Собирается собираются вообще серьезные пацаны, я как вижу. Всем привет. Привет, привет. Уа, Сэн. <свят> а <сын. свят> Министр спорта появился. Привет. <свят> привет. привет. <свят> ну. мне, так, дайте команду, когда запускать трансляцию, и мы будем спортовать. А, смотрите, а по-моему внизу панелька видна или она пропадет когда вы? внизу панелька видна вот я не пойму сейчас она не уйдет она не уйдет здесь у меня к сожалению да вот а если так. мышкой не шевелить может быть она пропадет все-таки каким образом я вижу только стрелочки и все. Ну да, ну в принципе, я думаю, это ничего такого страшного. Окей, хорошо. Давайте тогда отчет делаем, да, и поехали. Что делаем? Отчет, ну, сколько там, 10 секунд, и включаем. А, сейчас, подождите, сейчас запущу и Да, Да-да-да. Запускаю. Вер, когда можно начинать? Скажите мне. Так, уже мы в эфире. Мы уже в эфире? Да. да балдеть. Да. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, партнеры. Мы ведем трансляцию сейчас с Львова. Я нахожусь сейчас во Львове в летнем лагере. Вот, и у нас тема сегодняшнего дня – это маркетинг-план изи-бизнес-комьюнити. Переключается? У нас не переключается, что-то не понимаю. Так, так, так, так, так, так. Маркетинг-план не переключается. Стрелочки внизу тоже нет? А сейчас тогда мы пойдем по стрелочкам, да? То почему-то он через эту стрелочку не переключается. Окей. Видите, мы в прямом эфире. И... Хорошо, видно, переключилось. Так вот, наш системный, мультисистемный маркетинг-план, который состоит из четырех модулей, мы его специально сделали таким, чтобы у вас все на сегодняшний день работающие модули были в вашем распоряжении, самые эффективные. Вот Это Unilevel, это матрицы, короткие матрицы, это дельта и это Бинар, бесконечный Бинар. Да? У нас 100% выплат сеть, уникальный момент, да, запомните, обратите на это внимание, да, это маркетинге последних поколений, которые так а, выплачивают сеть, сто процентов сеть. У нас отсутствие а, условия по а, квалификациям, то есть не сделал определенную квалификацию, не заработал денег, у нас такого вообще нет. Начисление бонусов в маркетинге производится а, в режиме здесь и сейчас, а, и а, то есть вы в любой момент времени, как только у вас на балансе появляются деньги, умеете возможность выводить их. 18 источников дохода. 18 источников дохода. Ни один, не два, не три. 18. Отсутствие ограничений по выплатам. И а, покупка продуктов, а, значит, и выплата по бонусам производится у нас в криптовалюте биткоин. У нас на сегодняшний день есть четыре программы участия. Первая программа — это базовый уровень. Мы специально сделали возможность абсолютно для каждого человека на земном шаре прикоснуться и войти в нашу программу. У нас есть программа, которая уже предусмотрена для продвинутых людей. Это стандарт. У нас есть программа для профессионалов и у нас есть программа для экспертов. Что входит в базовый уровень с точки зрения маркетинга? Что вы, какие источники дохода вы получаете на базовом уровне? У вас подключено два источника дохода. Это с линейного возможность получать с линейного маркетинга и возможность получать с маточного модуля. Что входит в программу стандарт? На этой программе вы уже имеете возможность с 8 источников дохода получать средства вознаграждения. То есть это четыре уровня линейные и 4 а, матрицы 4 матрицы матричного модуля. Программа профи. Вы имеете уже возможность. К вам добавляются здесь а, следующие элементы. 5 уровней линейки, 4 матрицы, одна дельта и один бинар. То есть вы 11 источников дохода имеете в своем распоряжении. И про, программа VIP экспертная программа, здесь у вас срабатывают 5 уровней линейки, 4 матрицы, 4 дельты, и, а, а, вернее, 2, 2 дельты и 1 бинар, то есть 12 источников дохода. Давайте подробнее рассмотрим, из чего состоит наша базовая программа участия. Стоимость 0,0021 биткоинов, это ориентировочно сегодня по курсу в долларах, вы сами можете вычислить, это 15-16 очень Это очень э, демократичный вход, я скажу, он по, по силе и студентов, э, они больше прокуривают и проедают в Макдональдсах, да? вот И для пенсионеров, э, для пенсионного возраста, это тоже достаточный э, такой демократичный вход. Из чего состоит э, наш блок? Это 0,007 BTS – это линейный блок, и 0,0014 – это матричный блок. Здесь вот начинается самое интересное. Вы не можете по отдельности купить линейку и матрицу. Вы покупаете нажатием одной кнопочки, с вас снимается сумма 0,0021, и вы сразу участвуете в двух маркетингах. Для чего это сделано, я попозже объясню. Программа стандарт. Она э, стоимость 0,0315 биткоина. Да? В ней, вы видите, уже э, имеет э, э, суммы распределены, каким образом: значит, э, каждый раз, каждый раз следующая матрица она удваивается. Каждый раз, каждая линейка ниже стоящая линейка, она тоже удваивается. И из этих сумм, из четырех матриц и из четырех э, линейк складывается сумма 0,00315. Программа профи состоит, э, кроме э, э, матриц, четырех матриц и пяти линейк, добавляется пятая линейка, то есть подключается еще... Первая дельта, маркетинг дельта, и бинар. То есть практически с этой позиции вы участвуете абсолютно во всех маркетингах нашего сообщества. С, с программой профи. Вы имеете возможность уже участвовать во всех маркетингах нашего, во всех модулях, четырех модулях нашего сообщества. И последняя программа VIP. Добавляется еще одна дельта. Мы специально сделали такую разницу. Многие спрашивают, а в чем у вас разница между а вот, двумя дельтами и одной дельтой? Дело в том, что а, на определенном количестве человек а, одна только а, дельта номер два приносит больше 100 тысяч долларов. Поэтому очень выгодно заходить на этот пакет. Вот Вы за одну и ту же работу получаете больше денег. И второе, вы получаете больше информации э, инсайдерской, потому что VIP-овские пакеты у нас обладают привилегиями. То есть э, программа участия VIP у нас э, определенные привилегии есть для этих участников. Они участвуют и в промоушенах, э, они участвуют и в распределении прибылей, да, совсем по-другому. И они, э, эти люди, они участвуют и в уже имеет право участвовать в ICO и, и далее, и далее. Давайте рассмотрим теперь поподробнее наши модули. Линейный модуль, Unilevel, 5 уровней. Мы специально выбрали 5 уровней. Есть возможность сделать их и больше, да? но на этом этапе мы остановились на, на 5 уровнях. Почему? Потому что развитие структур, если вы строите огромные структуры, вы очень внимательно наблюдаете и следите за этим, вы видите, что основная часть ваших людей концентрируется с 1 по пятый уровень. Всегда. Вот. То есть дубликация, которую вы распределяете, распределяете именно... 5, вот в данном случае пример 5, 25, 125, 625 и 3125, эта это именно дубликация, она продвинется от вас до пятого уровня. Очень сложно такую дубликацию продвинуть на шестой, на седьмой и на восьмой уровень. Дай бог, чтобы три уровня вы это сделали. Поэтому мы сделали пять уровней. Вот, и посмотрите, при такой конструкции, если вы пригласили пять человек, и каждый повторил... Ту же самую, на втором уровне повторил ту же самую, скажем, тот же самый блок, то вы с первого уровня получаете 7, с 5 человек по 0.07, 0.035 биткоинов. Кажется, вроде бы немного, да? но заметьте, со второго уровня в 10 раз больше, с третьего уровня еще раз в 10 раз больше, с четвертого уровня еще раз 10. То есть димензионы растут. На порядок выше у вас доходы становятся. На порядок. То есть так сделан маркетинг-план. Это мечта любого сетевика, чтобы у вас чем ниже уровень, тем два раза больше была оплата. С каждого человека, с каждого партнера. Так вот представьте, а с количеством в 5 человек, в 5 человек вы на порядок увеличиваете свои доходы. То есть если вы а, за год сделаете этот, а, вот, вот этот вот пример, у нас есть люди, которые а, это выполнили даже за 6 месяцев, но представим даже за год, за два. То есть 38,8 биткоинов – это приличная на сегодняшний день сумма. Да? Рассмотрим второй модуль – маточный. Как он работает? У нас есть особенности в маточном. Модули. То есть у нас идет заполнение, во-первых, матрица 14-местная, с вами 15, 2, 4, 8, то есть короткая матрица, очень удобно. Не одна цельная матрица, это первое преимущество. И второе преимущество, то что у нас матрицы связаны с линейкой. Вот Заполнение идет в шахматном порядке, слева направо первый номер заполняется, второй номер, третий, четвертый через одного. Пятый. Как только пришел к вам пятый человек, он попадает на денежную линию. У нас в матрицах денежной линии является третья линия. И все э, люди, кто э, находится в третьей линии, они напрямую платят вам, как владельцу этой матрицы, вам деньги. То есть при наличии шести человек вы уже два раза получили э, от номинала матрицы вы получили на свой баланс. Теперь представьте такую ситуацию. Да? А, алгоритм это хорошо. А у вас еще есть такая возможность пригласив двух людей, научив их. А пускай это будет а, в неделю потратите на это, чтобы их научить приглашать по два. На вторую неделю у вас каждый по два. И на третью неделю у вас полностью закрывается матрица. То есть при таком алгоритме вы, приглашая очень малое количество людей, можете очень быстро приходить к двухкратному, четырехкратному доходу. Чем еще раз хочу наглядно показать здесь, чем отличаются наши матрицы от классических матриц. То есть у нас э, распределение идет в таком порядке, да, как здесь нарисовано. Вот, и э, в классических матрицах у вас распределение идет сверху, э, вниз, слева, направо. И происходит даже так, что вы получаете средства, когда полностью матрица закрыта. То есть здесь нарисовано как раз, что с последнего человека, как только пришел к вам, приходят все средства. У нас достаточно, чтобы э, человек сам пришел, пригласил... Э, на вторую линию своего партнера, и тот пригласил своего, и вы уже получаете доход. То есть это очень удобно. Это означает, что вы очень быстро можете прийти к доходу, не заполняя всю матрицу. Рассмотрим элементы работы, как работает у нас матрица с линейками. Допустим, вы зашли на базовый пакет. Вы купили а, возможность а, участвовать в двух модулях линейно. Первая линейка у вас получается, и первая матрица. Вы ее заполняете. А, каким образом идет заполнение? Два первых человека под вами идут а, к спонсору, у кого они на третьей линии. Четыре человека под вами идут к спонсору, у кого они на третьей линии. И остальные восемь человек в вашей Матрицы уже выплачивают вам. Каким образом распределяются эти средства? Два, чело, два аккаунта идут на ваш кошелек. Четыре аккаунта из восьми идут на апгрейд, на покупку более дорогой матрицы. То есть у вас сразу предусмотрена возможность инвестировать. То есть это очень важный момент. И два последних Место, бизнес места идут на реинвест вашей матрицы. То есть в этом случае у вас покупается матрица номер 2, линейка номер 2, и открывается еще матрица 1.1. То есть у вас повторно ваша нефтяная вышка пошла за следующей порцией нефти. И открылась вторая нефтяная вышка. До этого у вас была всего лишь одна нефтяная мышка. А теперь уже, благодаря инвестиции, у вас на вас работают две нефтяные мышки. Да? Точно по такому же сценарию работает а, матрица номер два, Как только она заполняется, а, открывается матрица номер три, и на вас теперь уже три матрицы работают, три нефтяные вышки. Повторно... А, за, идут и матрица номер 2 открывается 2.1 и повторно идет к вам уже отсюда дополнительный доход. Для чего это мы сделали так? Для чего мы сделали короткие матрицы и для чего эм, именно вот э, реинвесты. Да? Дело в том, что благодаря э, вот этим реинвестам у вас есть возможность, пригласить, то есть у вас первая матрица, например, да? матрица 1 и матрица 2, в данном случае они закрылись, их больше не существует. Когда открылась реинвестная матрица, в нее теперь вы своих новичков приглашаете. И вот представьте, теперь к вам пришел новичок в новую матрицу 1.1 или 2.1, а под них идут опытные профессионалы, потому что они, закрыв свои матрицы, идут всегда за спонсором. Получается, у вас есть возможность у новичка, Попасть сразу в команду, не пригласив еще ни одного человека, набираться аргументации, изучать материал и попасть сразу в команду игроков, мощнейших профессионалов, где они вам уже подставляют плечо и помогают, помогают зарабатывать деньги. Это очень важный момент. Также у нас по алгоритму происходит и с матрицей 3. Открывается четвертая матрица, и здесь э, открывается четвертая линейка. Естественно, с каждой матрицы открывается линейка. Э, что это дает вам, кстати? Э, каждый раз, когда вам открывается реинвестная матрица, она же покупается вместе и с линейкой. То есть, Если вам открылась матрица 1.1, то заплатилась опять за первую линейку, и открылась первая матрица. То есть вы еще раз с одного и того же человека получили опять линейку назад. То есть те 38 биткоинов вы можете получать ровно столько раз, сколько у вас будет открываться матрица. Они связаны с линейкой. То есть через каждые 14 человек вам опять проплата с линейки идет. Если это ваши люди второго уровня, как только они закрывают вторую матрицу на втором уровне, они же покупают опять реинвестную матрицу 2.1, и там покупается опять э, вторая линейка. То есть вы со второго уровня опять получаете деньги. То есть это вот этот вот момент очень важный, поэтому мы соединили это в блоке. Естественно, четвертая матрица у нас закрывается немножко по другому алгоритму, потому что у нее нет уже переходов, 5, у нас всего 4 матрицы. И как распределяется у нас 4, в денежной линии, с третьей линии, как распределяется у нас доход? Три, уже не два, а три аккаунта нижних идет к вам на кошелек. Этого достаточно. Четвертый идет к вам на закуп линейки номер пять. То есть вы, возможно, видели такой, сталкивались уже с таким случаем, что к вам приходит четвертый человек в четвертой матрице, а вам денег не начисляется. Вы спрашиваете, а где, где мои деньги? А Они ушли к тому, у кого вы на пятом уровне. То есть вы проплатили своему спонсору, у кого вы на пятом уровне. И также и вам, когда на пятом уровне человек будет закрывать четвертую матрицу, вот эта четвертая позиция придет к вам. Значит, еще раз, три позиции первых идут к вам на кошелек, четвертая идет на покупку матрицы номер, линейки номер 5, пятый, пятый бизнес-место идет на покупку бинара, шестой на покупку дельты, и два последних идут на реинвест. Опять на закупку 4.1, четвертой линейки и четвертой матрицы новой. Давайте рассмотрим еще раз наш маркетинг-план. Вот при закрытии четвертой матрицы, куда идут распределения, то есть в дельту номер один, Видите, вот желтым цветом нарисовано, в бинар и в линейку номер 5. Е есть преимущество от того, что вы идете медленным путем, бинаром, и по очереди проходите, э, э, вернее, не бинаром, а базовым пакетом, извините. Вы вошли на базовый э, пакет и по очереди проходите все матрицы. У вас э, э, доход... Ваш личный доход у вас на кошельке, у вас в кармане, чистый доход X2. Вы в два раза от суммы, которую вы вкладываете, вы в два раза имеете доход. Если вы зашли на пакет стандарт, сразу купили 4 матрицы и 4 линейки, у вас X4 доход. За одну и ту же работу вы уже получаете не в два раза больше дохода, а в 4. То есть это вот очень важный момент. Давайте рассмотрим теперь следующий модуль дельта. Дельта это у нас конструкция. Мы назвали, почему ее дельта как дельта-план. Это у нас давайте так трехуровневая линейка, но только в форме дельта-плана. Почему линейка? Потому что с каждого уровня платится здесь. В матрицах у нас последних уровней платилось, а здесь с каждого абсолютно с каждого уровня платится деньги. Не важно, ваш это человек, не ваш это человек. Пришел по переливу. Занялось место, вы получили с первого места 15% от номинала дельта. В данном случае дельта номер один номинал 0.01 биткоин. Пришло во второй, во второй уровень люди, вы получили 20% от номинала. Пришли в третий уровень дельты, вы получили 65% от номинала. Таким образом. То есть, чтобы было понимание, если вы проходили в матрицах доходы, по очереди от базового а, до а, стандарта а, вы получали x2 то вы здесь при первом проходе сразу получаете x3 в три раза чистый доход то есть заплатили 001 получили 0033 дельта они более э, емкие и более фин, финансоемкие да? более доходные Давайте посмотрим, сколько у нас дельт. У нас их 8. Мы специально сделали возможность, то есть здесь в этом случае у вас в два раза каждая дельта увеличится с предыдущей, у вас есть возможность до 8 раз увеличивать свои инвестиции. И до бесконечности, закрывая через каждый 14 человек, до бесконечности реинвестировать. До бесконечности, у вас нет ограничений вообще. Вот. То есть э, вы проходите дорогу от 0.01 до 1.28 биткоина. Вложили 1.28, получили в 5 раз больше. Потому что э, при повторном проходе вы всегда в дельтах, начиная с первой дельты, вы получаете при реинвестах из заполнения уже реинвестной матрицы, вы получаете в 5 раз больше, а не в 3. Поэтому выгодно заходить на пакет VIP. У вас уже нету там апгрейдов. То есть по сравнению с людей, которые зашли на стандарт, и им нужно сделать еще, а, проинвестировать в дельту номер один, а потом еще в дельту номер два зайти, да, вот, то VIP уже там. И поэтому, заполнив 14 человек, вы уже получаете не x3, не в 3 раза, а в x5. В дельту номер один, x5, и поехали. Да? То есть каждое движение, каждое движение нужно четко рассчитывать. Вот. Таких дельт у нас 8, как я сказал, и э, эти дельты как раз э, и, еще у них есть одна особенность. М так как у нас э, перемешиваются линейки между собой здесь в дельтах, перемешиваются структуры между собой, э, перемешиваются э, все структуры э, всего сообщества. То есть в дельтах есть возможность перемешаться абсолютно... Э, Неважно, с какой вы страны, то есть под вами может оказаться Мексика, под вами может оказаться э, Африка, Индия. То есть если вы активный человек, если вы активный человек и быстро оказались в дельте номер 2, 3, 4, 5, то у вас есть возможность быть вместе с активными людьми оттуда, с тех стран. Это очень важно. Вот. Аж, так... Ну, вот этот вот момент, что при повторном проходе дельт вы получаете в 5 раз больше э, кэша. Ну и последний модуль – бинар. Бинар у нас, конечно, э, этот момент, я хочу подробно остановиться на этом. Во-первых, B – бинар, да? А, многие люди, а, не, кто особенно не работал в бинарах, они немножко не понимают суть этого явление, да, я хочу рассказать вам поподробнее. То есть B – это два. Левая и правая команда. То есть то, оборот в левой и оборот в правой команде, они сравниваются. И как только э, слева и справа произошел, произошла закупка, то э, пары схлопываются, как говорится, да, и вам идет начисление на кошелек. Таким образом. Но, э, чтобы достичь э, такого эффекта э, Получать до бесконечности, чтобы пары складывались до бесконечности, мы э, применили такой элемент, что э, привязали э, к один номеру процент выплаты с наименьшей ноги. С, наименьшего, э, ну, с той стороны, где меньше товарооборот. И это нам позволило рассчитать бескамовый бинар до 4 миллиардов человек. Надо и до 7 миллиардов будет. Там просто процент будет ниже. То есть практически на все человечество. У нас нет вопросов теперь, что не сработает бинар, что где-то перекос будет, непонятно, что не сможем выплачивать. У нас полностью отработанный бинар. Вот. Сейчас, на сегодняшний день, мы выплачиваем по 15% с наименьшей ноги. На Это очень большой процент. Очень. Представьте себе такую ситуацию, что есть компании, которые выплачивают 10-8% с оборота с меньшей ногтей. И у них нет такой возможности до бесконечности это сделать. И у них есть ограничения понедельное. Специально компания выставляет ограничения, чтобы бинар не слопнулся, иначе нечего будет выплачивать. Поэтому делаются ограничения. Не больше там, 5 тысяч с такой-то квалификацией, 10 тысяч. У нас нет ограничений вообще. Давайте рассмотрим особенности нашего бинара. То есть при схлапывании пары идет начисление денег, согласно вашего ID номера процента. И каким образом мы делаем начисление? То есть заработав 100%, мы вам оплачиваем сразу на кошелек 70%, а 30% откладываем на вашу счет, апгрейдный счет. Для чего? Для того, чтобы у вас была возможность ваше место бинарное увеличить до суммы 0,32 биткоина. Вы же вошли только 0,01. Представьте, если вот условно возьмем это, э, если при курсе биткоина в 10 тысяч это 100 долларов вход в бинар, условно. Даже сейчас меньше при 7 тысячах, да там. Вот. но чтобы легче было считать, возьмем, что это 100 долларов. И вот 70 вы сразу получаете, а 30 идут на апгрейд. Как только у вас накапливается сумма достаточно еще 100 долларов, то вам а, в эти все 100 долларов с апгрейдного счета попадает опять в, в бинар, в зачет, а, в вашу структуру и идет начисление а, по новой. То есть получается с одного и того же человека вы можете, а, начиная со 100 долларов, до 3200 получить оборот. То есть если бы мы сразу сделали вам 3200 вход в бинар, вы просто в него бы не зашли. Либо это было сложно. А за счет этого мы сделали 6 ступеней, 6 бинаров. Конструкция одна. У нас не 6 разных бинаров, а у нас одна конструкция, но ваше место в 6 раз увеличивается. Вы представляете, какой жирный бинар? С каждого человека под вами у вас 10 тысяч, 100 тысяч человек. С каждого человека, начиная со 100, вы получите до 3200. Давайте еще раз рассмотрим наш маркетинг высоты птичего полета. То есть у нас есть четыре модуля. У нас есть матрицы, привязанные к линейке. Отдельно они не существуют. Для чего они нужны, привязанные к линейке? Для того, чтобы была возможность новичку сразу на первом этапе зарабатывать деньги. Сразу. Даже пока он не сильно активен. То есть такой некий аванс. Теперь у нас есть сама линейка. Мощная, где в два раза увеличивается э, э, номинал выплаты в зависимости от линии. Например, если нижестоящая линия в два раза больше, чем выше стоящая линия, до пяти линий. Это, этот э, модуль подходит активным людям, которые говорят, да, я четко понимаю этот маркетинг, я концентрируюсь на линейке, я вижу доходы, все, я поехал работать. То есть это для лидеров, которые могут уже работать. И у нас есть дельты и бинар, это для крупных лидеров, которые в состоянии, готовы работать долго, надолго прошли сюда, и на 5, на 10 лет, и видят четко, какой доход а, к ним приходит. Вот это весь наш маркетик, ребята, и, и с удовольствием я жду от вас вопросов. А, Владимир, можно, да, вопрос? Да, да, да. Слушай, я вот не понял одного момента. Смотри, то есть ты говоришь, там дельта 1 дельта 2 дельта 3 и туда могут встать люди из других стран. Но я так понимаю, это только твоя структура получается, не структура компании, так? Нет, нет, нет. Там перемешиваются соседние с вами структуры. То есть иногда не ваши компании, Струк... под а под вами может оказаться соседняя структура, да? Ой, как... все понял понял очень круто не знал этого ну теперь знаете <свист> давайте еще вопросы Может быть, вы, э, э, Вер, может быть, вы мне поможете в чате, ребята задают вопросы. А, да, вот от Ольги э, вопрос, скажите, в каждую матрицу нужно приглашать по два человека? Вы знаете, вы можете и все 14 пригласить, насколько у вас... Э, то есть минимально вы можете пригласить два человека, это уже достаточно, чтобы запустить темп. Но если вы пригласите 14 человек на ВИП, вы сами VIP и пригласили 14 человек на вип, то вы от суммы входа VIP в 4 раза больше сразу ваш доход. У нас есть люди, которые в течение 48 часов заработали 5000 долларов, тысяч долларов. То есть этот э, маркетинг позволяет в течение короткого времени за несколько дней заработать те деньги. То есть это ведь важно, когда вы приходите в какой-то... Новичок приходит, им не месяц ждет, и не два ждет, не год ждет, пока он начнет зарабатывать. Он сразу начинает зарабатывать. Это очень важный момент. То есть два человека вы можете и два пригласить, вы можете и одного пригласить, вы можете. Но лучшая стратегия это когда вы в первую линию приглашаете людей, не останавливаетесь приглашать людей, а приглашаете до тех пор, пока вы не станете миллионером. Вот как только у вас будет чек в миллион, вот, тогда вы можете перестать приглашать в первую линию. Профессионал всегда приглашает в первую линию. Еще вопросы? На YouTube пока вопросов нет. Подождем, может быть, сейчас появится. А, Владимир, вот у меня вопрос возник то есть да. вы очень подробно рассказали в принципе достаточно понятно стало а если вот совсем новичку как новичку объяснить за 30 секунд вот что такое маркетинг-план easy-busy community классный вопрос вообще обалденно но на самом деле за три я даже меньше могу объяснить вам чем 30 секунд но вот давайте так наш маркетинг-план позволяет мы сложили все модели сегодня, которые успешно работают на рынке, в одну они друг друга усилят, и они, что они делают эти модели? Эти модели позволяют быстро, коротким способом самые большие деньги платить. То есть, если взять, еще раз объяснить, допустим, в бизнесе, в бизнесе продаж, да, а, а, а, бытует такое понимание, вы сделали какой товарооборот организовали и какой процент лично вам заплатила компания. То есть это являются два мощных показателя. Какой товарооборот вы в состоянии развернуть и сколько вам заплатили за вашу ценность перед компанией. Так вот, наш маркетинг-план позволяет минимум в три раза больше платить, чем все маркетинг-планы, которые по отдельности работают. За счет синергии, что мы соединили, за счет того, что мы сделали этот функционал, он позволяет в три раза больше платить. То есть, если вы самую успешную компанию нашли и сделали там миллион товарооборот, то вы заработаете там в лучшем случае 100 тысяч. У нас 300. Ну, то есть, получается, если резюмировать, наш маркетинг-план уникальный, позволяет даже новичку, не разобравшись, получить уже э, первые деньги существенные. И чтобы сделать 1 миллион долларов, нужно, соответственно, оборот сделать 3 миллиона долларов. Да, да, да, да. А в других компаниях, чтобы получить миллион долларов, нужно как минимум сделать э, ну, 100, да, 10? Ну, 100 нет, 30. 30 – это самая успешная компания, это 10 скажем, 10 миллионов. Спасибо большое. Для себя открытие тоже ряд сделал. Еще задавайте вопросы. Сейчас один еще вопрос зачитаю с YouTube. правда формулировка возможно немножечко странная, но в общем в третьей дельте возможны страны подключаться. Что-что? Еще раз, я не услышал. Вот, читаю дословно, но немножечко не поняла. Алла Михайленко, может быть, уточните. В третьей дельте возможны страны подключаться? Вот такой вот вопрос. Ну, давайте так. Да, еще, да. Еще, еще, раз, еще раз, чтобы было понимание. В дельтах приходят активные участники. То есть вы же понимаете, это же пакет VIP и это только две дельты. В третью дельту только тогда вы войдете, когда у вас будет 14 человек во второй дельте. То есть это вы 14 VIP-ов пригласили, тогда вы переходите в третью дельту. И как минимум из этих 14 не просто люди-инвесторы купили пакеты vip и встали и стоят, а именно пришли активные люди, которые развивают бизнес. И вот теперь эти активные люди могут оказаться э, не только с вашей структуры, а могут оказаться соседние структуры. Например, у нас есть рядом соседние структуры, которые стоят и, э, например, структуры из Барнаула и есть структуры рядом стоят из Германии и они перемешиваются между собой. И ребята могут мне это подтвердить, кто если здесь э, вот в чате можете написать. То есть вы уже видели, что под вами вот вы находясь в России вы увидели людей из других структур. А у нас есть люди, которые находясь в Германии с Мексики получили до да, э, перелив. И вот таким образом, да. Но что я, это я даже не называю переливом, это благодарность за активную работу. То есть вы друг друга усиливаете, помогаете. Так как наш маркетинг усиливает друг друга, так же и наши структуры международные усиливают друг друга, активные структуры. Владимир, а вы можете открыть чат вот у нас в зуме, нижняя панелька. Я туда скидываю вопросы, которые возникают. Давайте попробуем. Да, на, да, найти, сейчас, да, отчитывать. Так, где же у нас тут чат, чат, чат, чат, чат? Моргает он оранжевый. А тут у меня что-то ничего не моргает. Ну, ладно, хорошо, давайте тогда слух. Да, давайте слух. Пару вопросов. Если все выплаты в сеть, на чем тогда зарабатывает сообщество? И с Basic за сколько можно сделать апгрейд на VIP? Классно. Классный вопрос. Это человек сразу думает, это амбициозный человек, который но ну, по каким-то причинам пока нету денег, да, вот бывает и такое, но вы это можете сделать очень быстро, вот это шесть человек достаточно вам всегда в активе, чтобы находились либо ваши личные, либо вы приглашаете двоих и там по два, чтобы два человек человека на нижнем уровне, чтобы бэсика матрицы номер один были э, два человека на нижнем уровне, это уже позволяет вам сделать апгрейд на вторую матрицу. Значит, на второй матрице на нижний уровень два человека приходят, вы уже можете сделать апгрейд. То есть, ваша задача довести до нижнего уровня минимум два человека. Это вы можете таким способом быстро сделать апгрейд. Вот. Это работает, да? Вот. Ну, а с другой стороны, самый быстрый способ сделать апгрейд с бессика, это э, найти просто, если вы действительно разобрались в этой системе, изучили ее то найти быстро финансы и... вот а проверьте они есть у вас это вопрос просто вашего доверия или недоверия так это это был пер... это был вопрос да и, да. И да сейчас еще посмотрим скажите пожалуйста переход в следующую матрицу автоматический да мы специально сделали, убрали человеческий фактор, он автоматический, хотя вы можете и вручную докупить. Вы можете и вручную докупить, если вы, э, есть у вас э, средства, и вы можете вручную сделать, да? Угу. То есть у нас есть и тот способ, и тот способ. Еще. Здесь вопрос еще, если все, э, вот Дмитрия вопрос, что если все выплаты идут в сеть, на чем тогда зарабатывает сообщество? А, да-да-да, вот я пропустила, да-да. Ну, смотрите, мы же, когда делали маркетинг-план, разрабатывали, мы же его подготавливали для блокчейна. А там нету компании, там есть программа, которая распределяет все, все средства. И таким образом, мы как сообщество, как основатели, мы стоим во главе этого маркетинга, и мы заинтересованы, чтобы этот маркетинг хорошо платил. То есть мы внутри, мы как партнеры, также внутри системы. Мы не пошли по пути выйти из системы и нанять э, структуры, и платить им какие-то проценты. Мы вошли вовнутрь системы, являемся участниками системы. А еще вопрос. Уравновешивается ли число приглашенных объемом денежного взноса? Еще раз, uh, уравновешивается. Ли, число приглашенных объемом денежного взноса. Как-то сформулированный вопрос. Понятно. Еще вопрос от этого же участника. Какие нужны финансы, чтобы компенсировать отсутствие приглашенных? Обалдеть. Да, не очень интересно. Обалдеть, слушайте. Ребят, вы выросли на сказках советских, да? 33 года пролежали на печи, а потом пошли рыбу поймали, и полцарства свалилось. Надо работать. Надо... Это активный маркетинг. Это реально активный маркетинг. Если вы хотите быть инвестором и хотите купить себе место под солнцем, ну, не получится здесь. Это активный маркетинг. Да, у нас есть другие формы для инвесторов. Да, у них есть способы заработка, другие. Но здесь... В чем-то прелесть этого маркетинга. Вы собираете себе команду людей, вы работаете, это ваш актив. И именно эта команда способна вам принести миллионы. Вот и все. Развивая свою команду, вы развиваетесь сами. Вот Поэтому э, у нас была такая возможность в самом начале, когда э, можно было дельты купить даже, э, и третий, и четвертый, и пятый, и и седьмые, восьмые. И когда к нам повалили инвесторы, которые захотели купить эти, мы закрыли эту возможность. Потому что под них потом приходили люди, сетевики, которые работали и должны были на них работать. Это несправедливо. То есть те люди, которые двигают товарообороты э, э, и, э, скажем так, э, популяризируют наше сообщество, они почему-то должны работать на кого? На тех, кто когда-то вложил денежки и, и что? И ничего не делает для популяризации нашего сообщества. Это неправильно. Поэтому надо здесь, то есть самый лучший вклад от вас будет не деньги, а пригласить два человека. Ну что, ребят, если вопросов больше нету, я смотрю так, в основном, это маркетинг, он с первого приближения или именно для новичка. То есть я бы не хотел его разбирать на молекулярном уровне, у нас для этого есть школа. У нас есть школы, конкретные школы по маркетингу уже для партнеров. И мы разбираем все стратегии, тактики, как работать здесь. Мы просто показали вам, какой наш маркетинг. Поэтому э, разрешите тогда поблагодарить вас за то, что вы внимательно послушали, задали вопросы. И если вопросов больше нет, тогда добрый путь. Владимир, быть, один вопрос? Да-да. Достаточно подробно остановились на, линейно, на маточном маркетинге. Можно подробнее по линейке объяснить, а какого плана? Что? С, первого, с первого уровня линейки приходит 0007. Да? А это лично приглашенные, получается, моя первая линия. А со второго уровня это уже их лично приглашенные. Да. Вот, и исходя из этого... Следующий вопрос, как выгодно ли работать в глубину или лучше на первую линию? Всегда выгодно работать на первую линию. Все, абсолютно все профессионалы строили не одну структуру, а несколько структур. То есть они строили, набирали людей и потом обучали их и помогали им также обучать своих людей. Но сначала нужна линия. Вы максимально больше пяти человек, три, четыре, пять, вы больше не в состоянии отработать эффективно одновременно. Вы не можете с десятью работать одновременно, со ста. Это будет невозможно. Поэтому вы начинаете максимально работать с пятью и помогаете им идти вниз. У нас и маркетинг в этом плане, но вы никогда своих людей не отдаете вниз. То есть это заблуждение, ребята. Это очень большое заблуждение отдавать своих людей вниз иметь больше, чем один аккаунт здесь. То есть это наш маркетинг рассчитан, самую большую выгоду вы получите, когда у вас один аккаунт. Здесь невыгодно распыляться, ставить три аккаунта, четыре, семь. Понимаете, золотые треугольники, платиновые семерки. Там. Здесь невыгодно это делать, абсолютно. Вот. Поэтому вы концентрируетесь на первую линию. И на ключевых партнеров, так бывает, что в первой линии а, человек а, не работающий, но под ним есть работающий человек, и на ключевых партнеров в структуре. Я ответил на ваш вопрос? Да, да, но ну, все-таки <coughs> с глубиной выгодно работать в том плане, что по линейный маркетинг, как я понимаю, сделан для того, чтобы выплаты были с глубины больше. Совершенно верно, это в будущем, но сначала 80% времени вы тратите на то, чтобы набирать свою первую линию как новичок. Все понятно. Все. Спасибо большое. Я желаю вам успешных дня, недели, месяца. У нас впереди еще очень много интересных моментов. Включайтесь быстрее в нашу систему. Она у нас классная. Она у нас для людей сделана. И с Богом. Спасибо огромное, Владимир. Всех благ. А, Владимир. Спасибо. Да, спасибо.